Добрый вечер, с чистого листа. И снова здравствуйте. И здесь начну сначала. Сегодня я здесь, в этом вечере, 25 апреля 2022 года, мы с вами собрались для того, чтобы отпраздновать, отпраздновать старт. Раз. От большого к малому рассказываю старт годовой программы. Крылья 2022. Она есть, она начинается вот этим эфиром, будет еще один под эфир 29 апреля. Ну, малая часть подготовительная уже происходит сейчас, поэтому я всех вас, дорогие участницы, Крылья 2022. Приветствую, поздравляю и душой и сердцем обнимаю. Кто идет с нами сегодня в, в программу Крылья 2022, напишите, пожалуйста, сейчас в, в чате, от, отметьте себя, напишите «Я», напишите «Здравствуйте», напишите «Да», напишите какую-то пятюню, что-нибудь, сердечко, отметьте себя. Мы очень, очень хотим, спешим вас увидеть и всему миру вас показать на самом деле, даже если вы пока что таких планов не строили. Но мы-то знаем, мы-то знаем. Кто такие мы? Основатели проекта People. Платформа многомерного образования People. Путь интуиции. Вот на вот этом маленьком кусочке объяснения, что же такое путь – как раз и оборвалась, да, вот моя речевая связь с вами, прямо-таки продемонстрировав это вживую, насколько часто мы живем в разрыве этих измерений, когда наше сердце и наш ум находятся, ну, по сути, вне диалога друг с другом. И вот здесь, в этом пространстве нашем практиков, где работаю я, мои ученицы, мои коллеги, их уже несколько десятков, кураторов и менторов, и весь этот марафон они будут сопровождать вас, нас, всех. Я буду с радостью каждый день с ними вас знакомить и рекомендовать и советовать. И, в общем-то, на протяжении всего марафона, который продлится три месяца. И вот сейчас я с радостью спешу поприветствовать. Всех, кто пришел на марафон с чистого листа в э, сезон весна нашей большой глобальной программы «Крылья-2022». Для тех, кто сейчас пытается понять, что я говорю, и запутывается, я еще больше объясню. Потому что действительно есть много ступеней у данной системы. Есть многомерная программа «People». Я ее основатель. Я являюсь практикующим я не психологом, целителем, учителем кундалини-йоги, ментором, мастером, ченнелером, проводником. Уже с многолетним стажем. 14 лет работаю я с людьми как личность, помогающей профессии. Пишу медитации, создаю программы, веду консультации, строю разные алгоритмы, которые приходят в потоке. И за несколько последних лет Точнее, 5 лет накопилось уже такой целый коллективчик тех, кто учился, те, кто вместе со мной строит уже платформу People. Я буду каждый день с ними вас знакомить. Но базовой глобальной программой, которую мы реализовываем на протяжении года, является программа «Крылья». Это трансформационная программа для женщин запланированная с одной главной целью – показать женщине ее базовое, главное предназначение жизни. Звучит она просто – быть счастливой, быть счастливой, быть счастливой. Вот так вот просто, да, оказывается, в реальности непросто, потому что не просто быть счастливой, как лозунг, а быть счастливой в реальной жизни. Без отрыва, без выбора, без каких-то других вариантов. Да? Мы, мы очень сильно сами по себе не любим выбирать. Я так всегда о себе говорю. Больше всего на свете я не люблю выбирать. И для меня это была задача и цель научиться соединять. И вот в принципе поэтому и стала йогиней, потому что это о целостности о хализме, о целостном гармоничном подходе к жизни, где нет дележки, где все связано, где путь интуиции. Это не теория, а практика, где сердце слышит разум, а разум слышит сердце, где это гармоничный союз, и в рамках этого союза реализовывается. Наша такая глобальная задача миссия проекта People. Проект People основан для того, чтобы возвышать каждое сердце. И я еще раз повторюсь, хотя я уже это сказала в попытке предыдущего эфира, я искренне, сердечно благодарю всех вас, дорогие участники сегодняшней встречи и всех наших, многоступенчатых уровней, о которых сейчас проговариваю, от программы «Крылья» до марафона «С чистого листа» за доверие к нашему проекту, к нашему пространству, за то, что вы привнесли себя, свое внимание и свою энергию, по сути, через практику общего поля мы становимся единым пространством. И для нас это очень ценно. Сегодня я буду выражать такие, знаете, слова – Слова сердечные от имени всей моей команды, а их много, но со временем, за ближайшие пять дней, они каждый с собой вас познакомят, все они проявятся, с некоторыми будут у меня прямые эфиры, будут, они же будут помогать вести некоторые практикумы а некоторые не помогать вести, а абсолютно полностью реализовывать свои глубинные практикумы, потому что менторы программы Крылья, менторы проекта People, это действительно уже инициированные жизнью мастера. И в целом я вам хочу сказать, дорогие друзья, что в этом и смысл нового времени. Мы сейчас все инициированы вот этим военным. Поимным военным состоянием, которые еще больше подталкивают нас ценить мир и переоценивать свои приоритеты, пересматривать свои стратегии. И марафон с чистого листа задуман как, как марафон ну, вот, вот, вот этого времени, потому что в прошлом году, например, мы совершенно другим, Наполняли первый сезон программы годовой программы Крылья. Она состоит, состоит из четырех сезонов. Они Каждый из них наполнен определенными смысловыми практиками, которые нужны женщине для развития и раскрытия себя. Первый сезон называется Весна, и вот, вот слово сезон это означает сезон женской души второе лето, третий осень и четвертый зима. В целом это целый комплекс алгоритм на выходе практически каждая женщина становится мастером своей судьбы это как минимум но как максимум экспертом в какой-то сфере самореализации здесь сегодня все вы находитесь в пространстве как участницы марафона с чистого листа и в ближайшие четыре дня мы с командой будем служить в принципе, всем абсолютно людям, кто случайно заглянул на наш огонек и просто присматривается, или кто, как говорится, не случайно заглянул, а потому что знает ценность этой работы над собой. Да, когда, когда речь идет о йоге самоисцеления, а в ближайшие 4 дня по утрам в 6.00 я буду персонально, лично вести открытые, сатсанги, с йогическими практикумами. Приглашаю всех вас, не пропускайте их, приходите обязательно, потому что групповое, групповое пространство создает колоссальное торсионное поле силы. И мы с вами становимся одним большим единым сердцем в этих процессингах и можем реализовать очень много-много-много Работы, на которую нужен объем, большой объем света, назову так условно, энергии. И, соответственно, наш труд с вами, он оставляет более эффективный след. след и в те, на территориях, и в пространстве энергоинформационного поля в целом, и страны. Да? Мы, можем, мы можем ускорить процессы через одинаковые мысли, нацеленные на одну глобальную цель, а я буду каждый день вас подталкивать к тому, чтобы прожить вот эти ближайшие четыре цикла с глубинным пониманием и изучением себя на уровне стихии. Сегодня мы вас пытались да, привлечь к знакомству со стихией Земля. Очень надеюсь, что вы тексты читали. Напишите плюсики, кто читал. Напишите минус, кто не читал. И если вы, как говорится, действительно намерены пройти эти пять дней, использовать для себя, инвестировать это в свое развитие, обязательно читайте тексты и постарайтесь реализовывать задания, которые в них вам предложены, потому что они тоже часть общего нашего с вами алгоритма. В первую очередь я сейчас обратилась к участникам, участницам да, нашего именно сезона весна. Да, кто, кто с нами идет в сезон весна, пожалуйста, проявите себя тоже. Я видела, что вы писали некоторые. Да, вот познакомьте себя друг с другом. Кто идет в сезон весна? сердечко отметка да я меня зовут наталья я иду я иду ну пишите пишите плюсики пишите то что вам близко и более всего сейчас ре реально я не знаю с каких вы гаджетах меня слушаете если вы можете писать пишите что такое писать Да, вот это заявка, это волеизъявление. Всем нам нужно научиться нести ответственность за каждый свой клик пальчиком, за каждое свое «да», за каждое свое намерение, за каждую свою мыслеформу. Именно этому всему, да, вот внимательности, наблюдательности, контролю. Не контролю от ума, а способности созерцать, созерцать реальность изнутри, снаружи с разных точек и углов видеть многомерно мы и обучаем в программе крылья да бывает такое что касаясь к пространству мастеров с людьми случаются просто такие великолепные такие знаете эффекты побочные эффекты самоинициации. то есть есть есть и такие алмазы люди алмазы так называю спасибо что пишете вот, одни идут годами, даже десятилетиями какому-то определенному результату, а, а, а некоторые накопили этот опыт как души уже в прошлых воплощениях, и вот приходя в пространство своих, да, происходит некая такая распаковка просто глубинной памяти которая как архив ждала своего времени. И это тоже нормально, это тоже окей. И я не знаю, какой сценарий у кого из вас случится. да Кому-то из вас, может быть, придется пройти дорожку на протяжении многих лет, как мне, например, или многим моим ученицам. Кому-то из вас, возможно, будет достаточно побыть три месяца вместе с нами на марафоне «С чистого листа», и, и вам уже станет хорошо или окей на настолько, что безусловное счастье посетит вашу реальность, и вы действительно ощутите эффект завершенности или ну, какой-то вот достаточности, и это тоже ок. Мы не стремимся сравнивать или всех, знаете, как так, стричь под одну... Гребенку. Но в целом стремимся к тому, чтобы каждый приблизился приблизился к максимальной, глобальной близости к, сам, к себе истинному, к себе истинному, как аспекту, как сути. Я сейчас говорю истинному ну, в контексте человека, да. но в целом в этом году у нас получай, получилась такая... Интересная программа крылья, она хоть и трансформационная для женщин, но я знаю от моих помощниц, что в сезоне весна и в частности, в, в данном марафоне с чистого листа у нас есть заявки на присутствие и мужчин. И сейчас я хочу обратиться ко всем вам, дорогие участницы, с э, следующим предложением, приглашением о котором еще никто из моей команды не знает. И это для всех будет, для всех вас сюрприз. Сегодня у меня годовщина свадьбы. 18 лет совместной жизни с моим дорогим, драгоценным мужем. И я не перестаю об этом всегда рассказывать, что именно он является моим таким близнецовым другом по жизни. И если бы не это не эта встреча, не эта семья, не это рождение, да, вот не не этот факт, вы бы не знали меня как мастера и Марья, вы бы вы бы под вы бы я имею в виду мир, действительно бы не смог увидеть и и и восхититься светом моего сердца, а я им восхищаюсь и поверьте, именно вот эта способность женщины кайфовать от себя кайфовать, а я от тебя кайфую, друзья. И от себя имеется в виду от жизни, потому что все, чем являюсь, жизнью называюсь и в жизни проявляюсь и живу ее вот, вот так вот, перетекая во все стороны, не ожидая идеальности, не останавливая на паузу, ни в войну, ни в мир. Ни во взлетах, ни в падениях, все время в движении, все это путь интуиции, все это одно единое интересное игровое пространство. И вот в этот день сегодня, в свою годовщину свадьбы, когда я очень счастлива, когда, несмотря на расстояние потому что мой муж в Киеве, а я с детьми на Закарпатье. И это разделение мы еще ближе чем когда-либо и мы еще больше ценим то что у нас есть и весь тот путь который мы прошли и я очень хочу чтобы пространство между вами и вашими любимыми между вашими мамами вашими отцами между вами и вашими детьми на уровне пропастей уменьшались а увеличивались наоборот масштабы ваших сердец, процветание ваших семей, и чтобы в целом на всей нашей земле становилось больше счастливых людей. Поэтому, дорогие любимые женщины, я приглашаю в это пространство марафона с чистого листа ваших мужчин, ваших любимых, ваших партнеров мужчин, если они того захотят и пожелают, не нужно ничего платить, просто, просто так. И для меня это будет самый ценный подарок себе самой. Возможность послужить вам, вашим парам, вашему благополучию. И я уверена, что каждая моя частичка команды People сейчас так же ликует, как, как и я ощущая ценность этого момента, потому что они об этом не знали, я об этом ни с кем не договаривалась. Если вы пожелаете вносить оплаты, вносите. Мы никогда не отказываемся от финансов, они нам очень нужны, мы благодаря деньгам можем сделать больше хороших проектов и в планах на ближайший год. У меня лично стоят книги, Издания авторских, авторских алгоритмов, еще большего творчества хочется донести миру, ну, конечно, на это все нужны ресурсы. Но я знаю точно, что есть люди, у которых впереди будут лучшие времена, чем сейчас, а хочется поддержать всех сейчас. Поэтому, если вам это будет ценным, вот такая поддержка если мы можем стать для вас спасательным кругом ваших отношений или, ну, по крайней мере, временной надеждой на это. Мы готовы. Поэтому приходите, приходите парами. А, и знаете, а, я, и, и, и, и, мне знакомо все, что касается неподдержки партнерам того, чем... Того, чем ты увлечена, того, чем ты занята, того, что тебя там волнует, того, что тебе нравится, мне вот, вот вот я знаю все на тему непринятия, и не только партнерами, но и родительской системой, и в целом социумом. И вы об этом всем услышите на наших лекциях, на следующих всех моих вебинарах все эти откровения. Особенно участницы программы «Крылья», которые идут в сезон весна, в нашем курсе да, фундаментальном, я об этом всем рассказываю, не свалилось ничего на голову в виде просто вот золотой пыльцы фей, которая как мана небесная снизошла, да, нет. И мне очень хочется, чтобы вы это понимали. Все мастера, все мастерицы, все учителя, все гуры и гурисы, которые выступают с разных видов трибун, являются практиками и трудягами, неустанными трудягами. Поэтому мне вас не жалко, любимые. Не жалуйтесь мне. Не надо, не надо мне говорить, что вам сложно встать утром. Не рассказывайте мне, что у вас нет места для работы, над собой практики, или правильной одежды, или коврика, или что-то у вас там шумит, или вы сейчас в условиях, где плохой интернет. Не говорите мне о том, что ваш партнер вас не понимает и кто-то утверждает что вы попали в секту я знаю все об этом и я вам искренне сочувствую но я буду делать это молча вот так ожидая пока вас попустит и отвечать только одно продолжай практиковать потому что это единственное что меняет жизнь и это единственное, на что ты всегда сможешь опираться. Потому что времена бывают разными. И как мы видим сейчас, жизнь нам это доказывает. И мирные, и военные, и сладкие, и горькие, и соленые, и всякие. Но самая главная опора, которую нужно нащупать нам в это время, она внутренняя. И это тот стержень, который никто никогда не отберет, ни у кого из нас. Это хребет, это вертикаль, это невероятный свет, это невероятная уверенность, это способность доверять, это неистовая, неистовая дерзость творить то, что, то во что ты веришь. И даже, можно сказать, заражать этой верой те, кто рядом, настолько, что они ощущают и вдохновение, они начинают задавать вопросы, и никого не нужно ни к чему при... принуждать, ни детей, ни близких, ни, ни друзей, потому что все становится настолько ярким, заметным и очевидным, что не заметить просто невозможно. И, конечно, вы можете сейчас продолжать сомневаться в том, что это возможно в жизни каждого, а это, поверьте, возможно в жизни каждого, но ценно попробовать, правда? И здесь мы, здесь мы действительно ради, ради этого, как бы ни старались практики поделиться алгоритмами, которыми пользуются, Придется делать все равно это самостоятельно и получать свой уникальный опыт и убеждаться на практике в красоте да, вот того непревзойденного алгоритма, который именно в вашей жизни по итогу получается, потому что нет ни одной одинаковой судьбы, которую можно скопировать. Но мы неистово пытаемся, да, чьи-то алгоритмы примерить к себе. Там, как говорю такое чужие тапки одеть и пытаться повторять это не работает суть путь понятия путь интуиции заключается в том что нам очень важно и ценно сейчас научиться слышать свой дух и следовать за душой и иметь настолько развитый разум быть не невежественными, а быть очень, очень образованными. Сейчас нужно спешить с образованием и понимать, на что тратить свое время, потому что информации очень много, очень много, слишком много информации. Ее приходится уже как бы фильтровать. И что именно кушать как информацию? умеет от, отсеивать сердце вот ну то есть сердце как аспект души умеет чувствовать интуитивно мы говорим это интуитивно чувствовать что нужно для твоего духа прямо сейчас чтобы реализовать самые талоны сценарий судьбы Да, в побочном эффекте у многих из вас увеличится усилится раскроется ваша интуитивность и это хорошая новость повторюсь еще раз и снова и снова плохая новость для личности для ума придется трудиться вместо вас никто ничего не сделает и я могу создать золото-бриллиантовое пространство самоисцеление как одноразовое событие и конечно же да, это очень ценно как выглядит пространство работы целителя я сейчас вам это Просто постараюсь визуально быстро объяснить. Представьте себе, что вы стоите перед бетонной плитой, огромной бетонной плитой какой-то своей проблемы. Она построена вами, да, нами, всеми нами. Вот она задача, вот она какая-то проблема, ступор, неясность, двигаться невозможно. Что такое пространство целителя? Есть некая такая небесная кувалда, которая одним ударом делает шандерах по этой бетонной плите, и бетонная плита просто на куски разваливается и превращается в некую такую насыпь, насыпь из бетона. И вот уже подступая к этой куче с опытом и беря каждый кусок в свои руки, человек, который перед этим видел бетонную стену, имеет возможность без надрыва осмыслять, да, вот как бы справляться с, с этой проблемой, с, с этим препятствием уже без надрыва. Вот вот так выглядит приблизительно так выглядит работа пространства целитель, целителей. Поэтому, когда вас зовут на разные мероприятия, где будет происходить самоисцеление, как я вот вас зову, приходите на ближайшие 4 дня, на йогу в 6.00, и вечером будет медитация, это и есть пространство целителей, то многие проблемы, они из большого объема становятся просто кучкой меньших кусочков, и вот с этими меньшими кусочками нам легче справляться многие которые поняли в моменте вот этого шандарах когда рассыпается бетон на куски настолько проникаются озарением и инсайтом чему же учила эта стена что умудряются сразу иметь внутреннюю силу на то чтобы переступить через эту кучу и пойти себе дальше спокойно такое тоже бывает повторюсь я не знаю с каким набором достижений, да, вот так вот сделаю, достижений из своих прошлых воплощений, вы как души попали в это воплощение, в эту реальность, в эту жизнь, в эту свою объективность. У многих из вас действительно есть уже накопленный опыт души на медитированный, на такой вычищенный, благочестивый. И благодаря вот этому пониманию, да, вот нашей разности, и мудрому отношению к этой теме легче не сравнивать себя ни с кем и никогда не сравнивайте себя ни с кем и никогда и вы будете еще быстрее счастливы потому что никто из нас не знает какой путь проходила душа и сколько и сколько раз она что-то пыталась сначала сделать до да, сколько было взлетов и падений я сейчас говорю о, о пути души души, а это у разных воплощениях, у разных телах, у разных жизнях, у разных опытах. Поэтому, если мы научились как минимум такому, да, вот такой способности не сравнивать, а теми, кто нас восхищает, восхищаться и вдохновляться, а теми, кто нас раздражает, не раниться и не, не ранить их об себя, а сочувствовать, сочувствовать, всем сочувствовать, кто нас раздражает, всем сочувствовать, кто нас просто трэшит, кто нас выбешивает, всем, всем сочувствовать, потому что это наши части. И когда мы учимся сочувствовать, мы приближаем время в котором однажды мы соединимся с этими частями, соединимся со своими тенями, соединимся со своими отвергнутыми как как сиротками, да, вот частями души и и поймем, почему же, как говорится, Боженька допустил э, и и такому существу дал право быть, потому что кто мы такие, чтобы этот мир судить? Кто мы такие? Кто мы такие, чтобы этот мир судить? Да. Дорогие, еще раз э, пройдусь по техническим моментам, чтобы вам была доступна максимальная ясность. Те, кто пришел сегодня на этот эфир, как на открытую территорию, площадку, что здесь происходит? Здесь сегодня происходит старт программы, глобальной годовой в которой есть сезоны и вот здесь сегодня происходит старт сезона весна а в сезоне весна есть разные разные практики и одной из них является марафон с чистого листа и в него вы еще можете попасть потому что основная работа марафона с чистого листа будет с 29 апреля а сейчас происходит подготовка подготовка и не более И это я спешу объявить всем и участникам сезона весна и участникам программы крылья и участникам марафона с чистого листа сегодня завтра и до 29 здесь подготовка готовьтесь поэтому пока происходит эта подготовка к нам могут добегать к нам можно присоединиться как вы уже услышали обрадовать своих партнеров тем фактом, что они везунчики и за что-то их любит судьба и дает им шанс попрактиковать три месяца, три месяца, друзья, ни много ни мало, да, три месяца действительно за это время можно качественно, качественно изменить своей жизни Буквально сегодня перед тем, как эфир начался, я пере, была в переписке с одними своих, не одним, двумя, с двумя своими клиентами. Один из них э, это политик уровня Министерства Украины, второй это чиновник уровня районного, районной областной администрации. И, это у, у мужчины, поэтому, э, так вам скажу, все Люди ⁇ это люди. И если кто-то что-то не понимает, не слышит и, как говорится, не догоняет ценности, это временное явление, только временно. И даже об этом я тоже буду вам рассказывать. Во втором месяце нашего марафона с чистого листа мы будем детально разбирать законы устройства мира, законы этической жизни и в глубину, в глубину нырять понимая как это так мой партнер из меня и то, что он ничем не интересуется это тоже из меня и что же с этим делать тоже будем будем рассказывать ну, в целом марафон настолько бесценным наполнен что честно говоря я вот когда читаю что мы там в нашем меню вложили то у меня аж по-доброму просто такая зависть включается такая знаете как личностная эгоистичная. Э эгоистичная думаю, господи хм, почему не было таких программ когда когда я начинала когда я только на старте была? ну потому что их их в угоду времени еще тогда некому было создавать а сейчас нас уже много нас уже много и мы Разными языками звучим истину единого Бога, и это так прекрасно, потому что много коллег, много мастеров, которых я очень уважаю, очень люблю, очень ценю, находятся сейчас в разных странах мира по хорошему поводу и не очень, по доброй воле и разной воле обстоятельства так сложились. И э, стараются донести, ну, по сути, то же самое. То же самое, что и я, может быть, как-то вот там в профиль, да, чуть-чуть по-другому отличаясь. И э, есть ли смысл бегать, то туда, то сюда, то за это хвататься, то за это. По мастерам и постоянно пытаться найти правильные ответы на свои вопросы, ну, решать только вам, только вам где оставаться с кем практиковать кому прислушаться в первую очередь к своему сердцу и решать столько вам потому что я вот искренне считаю что решает задачу не знание миллиона разных технологий и практик, а знание хотя бы одной практики которую ты миллион раз сделал и достичь, достиг в ней, мастерства достиг в ней совершенства потому что как бы мы ни старались мы идеальными в своей форме мы, в принципе пока живем не станем и нам это нам это демонстрирует наше тело нам демонстрирует этот факт время и физический мир потому что своим телом мы все время ну можно сказать ветчаем, да? то есть мы, мы, мы как бы увядаем, мы, мы ухудшаемся, так можно выразить эту мысль, но при этом на уровне своей души, на уровне своей сути мы обогащаемся, мы раскрываемся, мы богатеем, мы искримся, мы мудреем, мы расширяемся и мы становимся дороже, да? мы становимся ценнее, Ценнее, ценнее и и в этом смысл в этом в, в этом в этом смысл в этом с одной стороны простота а с другой стороны и смысл потому что живем мы для того чтобы заниматься самопознанием и раскрывать тот истинный свет своей уникальности которым мы есть и который мечтает увидеть этот мир и вот если у нас за эти три месяца получится, как у команды, помочь вам с чистого листа подойти к самому, к самому себе, как к сути, и познакомиться раз сначала с самим собой. Первый месяц мы будем знакомиться со своим телом, со своим родом, со своей историей, со своей системой корней, со своей фундаментальной программой выживания, которая позволила оказаться здесь и сейчас. Мы будем знакомиться со способами проводить жизнь, с таким понятием, как йогический образ жизни, или можно его назвать холистичным, что означает целостный подход. Мы будем знакомиться с вами с эффективными Такими экологичными формами и питания, и режима дня. И, ну, по сути, построение реальности в любых условиях, в которых бы вы не оказались на уровне бытовых обстоятельств. Во второй месяц мы подойдем к теме эмоций, к теме эмоций, к теме чувств, разберем разницу между ними. Постараемся прикоснуться к такому глубинному пониманию и понятию, как чувственность, потому что чувствительность и чувств, чувственность это, ⁇ это разные, это разные понятия, и без чувственности невозможно познать уровень духовности своей. Мы разберем ваши персональные проблемы, потому что... У каждого на уровне личного эгоизма своя проблема самая проблемная. И свое страдание самое непостижимое, самое мощное, самое сильное. Чем, чем э, старше оно по возрасту, вот это страдание, чем дольше мы его носим в своей душе, в своем теле оно нам кажется просто невероятным в размерах, как вы знаете, там, там на самом деле муська такая, там обидка какая-то застряла, выросла до масштабов мамонта или сгорошенный, пророс целый дремучий лес. И мы под мы, я имею в виду, себя и кураторов, менторов, проекта, поможем, поможем. Как минимум идентифицировать, где искать, что копать и как улучшить свою жизнь с помощью развития эмоционального интеллекта. В третьем месяце мы подойдем еще дальше к сакральным устройствам системы, к многомерности. Я вас познакомлю немножко с устройствами мироздания. И... Немножко с устройствами ваших персональных матриц судьбы как астролог, как кармолог и как целитель. Поэтому есть ли смысл объяснять мне еще ценность этого мероприятия под названием Марафон с чистого листа? Я думаю, что не стоит. Ценность очевидна, но в то же время и очевиден факт, факт труда. Здесь надо трудиться, да, друзья. Мы можем дать вам много-много-много знаний, много поддержки. И дадим, безусловно. Но вместо вас мы, мы, мы не сможем шевелить руками, очищать ваше сердце и ум от неврозов, от тех травм, с которыми вы столкнулись и в последнее время и в целом накопили за жизнь. За них нужно взять ответственность. И как брать ответственность за свою жизнь? Представьте себе, мы тоже сможем поделиться и этим видом знаний, потому что, дабы эффективно развивал, развивалась наша, наша жизнь, наше сознание, наша личность, нужно начинать сначала и быть очень последовательным, терпеливым, мудрым, двигаясь от малого к великому, от материального. К духовному не наоборот, соединяя при этом все воедино. У меня сейчас к вам, как говорится, вопрос, насколько я для вас понятно изъясняюсь насколько доходчиво доносится слова с помощью речи, получается ли нам с вами слышать друг друга, безусловно, сердцем умом насколько все хорошо плюс э, три плюса если супер 2 если средний один если так тебе если совсем ничего не понятно пишите минус будьте честными И мне лично нам всем как команде это очень очень помогает развиваться если хотите видеть в своем пространстве себя развивающихся да, постоянно. Помогайте другим развиваться. Это не просто вопрос для праздного диалога. Это действительно очень ценно, потому что мы потом все анализируем. Спасибо, вижу ваши плюсы. Было бы мне очень ценно увидеть отметки тех, кто сегодня первый раз в нашем, в нашем поле как участник кто сегодня первый раз, поставьте, будьте так добры, поставьте обязательно любую свою реакцию, проявите, проявите себя. Поверьте, это очень-очень ценно, проявите себя. Спасибо. Итак, такое короткое, сейчас сделаю подведение, итого, да, этого уже, по сути, часового монолога, в котором вы помогаете мне побыть немножко в диалоге своими ответами и реакциями. Что у нас будет дальше происходить и как? С завтрашнего дня здесь в проекте? в пространстве телеграм-канала и Мария and people будет появляться ссылка на эфир. Посмотрим, то ли это будет YouTube канал, как вы видите сегодня он так похихикал, немножко пошутил, не запустился. Или это будет вот такой вот, как сейчас у нас алгоритм, когда я запускаю трансляцию, вы просто заходите утром, присоединяетесь и э, делаете вместе со мной йогу. Э, в 6.00, почему так рано? На эти вопросы тоже есть ответы, и я попрошу моих помощников сегодня в наш открытый чат дать этот заготовленный уже ответ почему так рано и в целом у нас в youtube канале есть много разных разных уже собранных практик в открытом доступе знакомьтесь там, там, там много крупит алмазных истин которые даже если только ими увлечься и все изучить, очень сильно поменяется жизнь да вот это я говорю тем сейчас кто ну допустим не собирается с нами через четыре дня двигаться дальше в марафон с чистого листа но почему-то вы сегодня здесь оказались и э, что-то сюда занесло как да скажем так потоком <laughs> при возможно даже одна какая-то ценная практика станет для вас находкой да в вечернем формате 19.00 по киевскому времени мы с вами будем встречаться для медитации, групповой медитации. И немножко вначале я буду знакомить вас с менторским, кураторским составом проекта People и самой программы Крылья, потому что именно эти люди, эти феи, я их феями называю, они, они являются феями, будут все три месяца сопровождать программу данного марафона. Ну, а некоторые будут сопровождать весь год. Да. Под, под некоторыми я имею в виду конкретных людей, сейчас я вам скажу их фамилии, имена, знакомьтесь с этими супергероями. Итак, такой основной костяк администрации программы «Крылья» это Наталья Пузенко, Алина Хаблова, Ольга Михалкив, Ирина Шевчук, кураторский, менторский кураторский цех Наталья Возненко, Елена Бакулей. И ну, некоторые снова появляются и в этом списке тоже, например, Ольга Михалкив у нас. И в административном цехе, и в кураторском. Такие у нас восьмирукие шивы наши, наши феи. Очень многоталантливые, действительно. Но на самом деле их, их вы узнаете больше пофамильно в рамках марафона. Потому что в каждом сезоне марафон ведут... Не только те, кого я назвала, но и другие, другие ученицы, другие коллеги. Всех-всех-всех вам представим. Для нас это не просто рядовое явление. Хочется всегда доносить с самого начала эту простоту, что когда собираются практиковать люди в группе, и есть понимание, что каждая частичка — это часть тебя, то вот, вот от этого понимания, что ты — это я, я — это ты, очень ускоряется результативность достижения и эффективность личных целей. И вот всегда, всегда мне очень нетерпеливо это хочется донести с самого начала, да, что вникай в судьбы других, не думай, что кто-то пишет, а это тебя не касается. Вчитывайся внимательно в чаты, с такими с ответами, с обратной связи. Да, друзья, я хочу это всем сказать и донести эту простоту, эту правду. Если мы не будем так, ну, можно сказать, слепы или эгоистичны и вспомним о том, что каждый человек в нашем окружении это какая-то грань нашей, нашей собственной, структуры нашей собственной души нашей собственной ну, такой истории то uh, даже несколько секундное внимание в пространство uh, другого человека способно или на один процент или на сто процентов реализовать какую-то ну, вашу вашу задачу поэтому ну, не думайте, что игра только в одни ворота, да, когда идет персональное какое-то взаимодействие. Вот так вот, да, ты там задал вопрос, тебе ответ, или Ну, вы поняли, о чем я? Надеюсь, что поняли так. Поняли, не поняли, поставьте мне, пожалуйста, 3, 2, 1. Насколько доходчиво сейчас объясняю, что в групповых форматах практик не бывает лишних людей, и очень ценно реагировать и не только как тот кто дает какую-то обратную связь но и реагировать как чтец как воспринимающий аспект как губка которая позволяет энергии другого человека через себя пройти насквозь и и и и и оставить след Потому что этот след может быть тем самым недостающим спектром света, которого так не хватало в вашей внутренней радуги. И бац, и, и что-то происходит. Это тоже эффект самоисцеления. Это уникальное явление. Уникальное явление. Если с вами с кем-то. Произойдет впервые в этом пространстве такое явление, мы, конечно, будем счастливы. Какие побочные эффекты обычно происходят на наших программах? Я сейчас несколько из них вам озвучу, потому что они каким-то чудесным образом случаются, мы никогда этого не контролируем и не пытаемся достигнуть, но это происходит. У нас беременют женщины. Да объявляю заранее, вот, вот просто беременеют ты всего минимум три человека каждой группы постоянно, постоянно радуют по итогу <laughs> марафонов, программ и, и сезонов вот, вот такими новостями. Происходит очень значимое и видимое улучшение всех видов отношений, потому что Основной такой красной нитью всей программы чистого листа является, является умение строить отношения с самим собой. И здесь именно этим мы, мы с вами будем заниматься, строить отношения с самим собой, чтобы потом себя простроенного, себя простроенную с легкостью дарить, дарить, дари, подарить, я имею в виду проявлять, реализовывать. И, э, красиво перетекать как бы ни казалось сейчас это пафосными речами потому что многие из нас до сих пор глубоко и тотально погружены в процессы э, суеты над выживанием вокруг выживания друзья это очень важно очень очень важно фокусировать свое живое сознание на, на том куда мы двигаемся на том куда мы живем на э, тех целях и ценностях ради которых мы выбрали выбрали это время почему-то и такие условия а мы все выбирали это мы все это выбирали на уровне себя души но непонятно многим зачем зачем такой сценарий что в этом особенного почему я почему так почему за что вопросов очень много и очень часто за суету этих вопросов не успеваешь улавливать истинный ответ мы постараемся очень сильно постараемся стать для вас теми, за кого можно подержаться. И поверьте, мы умеем сначала одевать кислородную маску на себя и только потом на всех остальных, кто рядом. Поэтому это не иллюзорные ресурсы, а самые настоящие. Поэтому не бойтесь рассказывать нам о своих проблемах в том виде, в котором они вашим вашем пространстве, вашей реальности, со всеми эпитетами, которые вам болят, со всеми красками, со всеми, со всеми реалями. Не всегда сразу получается в первые дни создать такое пространство доверия, в котором бы вы не задумывались даже на секунду о том, что ваши проблемы никому не нужны, чтобы вас ничего не останавливало, чтобы вы ощущали себя, как у мамы дома, самой любимой мамы за чашкой чая, которая готова просто молча слушать и не давать лишних рекомендаций и ничему получать. Но мне бы очень хотелось, чтобы вот это состояние нашего коллективного поля, коллективного сознания началось, чем раньше, тем лучше, потому что мы здесь именно такие, живые, настоящие и немножко мудрые, умудренные своим опытом и умудренные знаниями, которые накапливали много-много-много лет, поэтому и Пишите о своих проблемах и задавайте вопросы, и ничего не бойтесь, и реагируйте на истории других, и свои приносите. Здесь можно все. И на ближайшие три месяца пространство, в которое вы сегодня приглашены, заявляет о том, что это будет самое безопасное пространство вашей жизни ну а эти четыре дня пока мы в открытой форме мы пока в открытой форме то есть к нам кто-то еще добегает да, какие-то люди возможно еще колебаются колеблются как там правильно сказать принимая решение да или нет подвожу итог жду всех парами можно бесплатно Зовите мужчин. До 29 апреля мы в фазе подготовки. С 29 апреля начинается реальный марафон. Завтра в 6.00 мы с вами встречаемся на коврике. Вечером в 19.00 мы с вами встречаемся на медитации. И если ничего не изменится, а под вот это, вот, фразой я имею в виду технические обстоятельства, то так будет все четыре дня. Чтобы быть точно уверенным, что будет и эти четыре дня, и дальше по сценарию, всегда следите за анонсами и чатом. Я вас очень прошу, с самого начала определитесь, вам ли это нужно, знания, которыми мы готовы делиться, или это нам нужно. Я с самого начала прошу вас встать в правильную позицию, взрослую, желательно, позицию. Взрослая позиция – это ответственная позиция. Если что-то где-то не ясно, задайте вопросы кураторам, менторам и техническим помощникам заранее. Если что кто то не пришло, не прислалось, как-то где-то не открылось, пожалуйста, прикладывайте усилия для того, чтобы попасть на все вам ценные эфиры, открыть все ценные и оплаченные вами или подаренные вам лекции, э -э, ролики, папки и доступы. Я искренне надеюсь на то, что мы сейчас с вами друг друга поняли. Вот если мы поняли, пожалуйста, поставьте мне Цифру 5. Цифру 5. Йога на сатсангах по утрам занимает, будет занимать не больше часа. То есть наши сатсанги в ближайших 4 дней, они будут занимать на уровне эфиров живых не больше часа. Комплексы ознакомительные. Я понимаю, что с нами могут оказаться сейчас люди, которые... Никогда не практиковали йогу, поэтому, конечно, это тоже для меня вызов, потому что ну, нужно немножко сузить поле да, и поработать как бы, так, и, на, и на неподготовленную аудиторию, чтобы это не было для вас шоковой терапией. Да? То есть будут лайтовые комплексы. Дальше в рамках курса, да, если вопрос касался про йогу именно курса, будут разные форматы но в целом я вам хочу сказать дорогие женщины потому что программа то в рамках курса женская чем больше часов в сутках вы уделяете своему развитию тем изобильнее богаче и счастливее будет будущая жизнь ваша и вашей семьи потому что от количество ресурсности да, от статуса, от качества ресурсности сегодняшней женщине зависит не только мирно, мир в Украине и мир во всем мире, но и в целом вот такое локальное процветание всех родовых систем. Поэтому научитесь, научитесь, приходите, научим, покажем, как это все успевать как создавать дополнительные часы через расширение своего многомерного сознания и успевать еще больше. И э, действительно уделять приоритет на достаточное количество времени себе, в первую очередь, чтобы потом было чем делиться. Потому что у многих женщин с этим ну, колоссальная проблема, я, я это знаю, сама такой была. Чем больше мы находимся в уме, а не в теле, в душе, в сердце, тем, тем меньше у нас, у женщин времени на, на себя. У нас могут быть длинные простыни разных видов задач, и мы там, в общем-то, где-то где там на задворках системы. Поэтому если вопрос касался просто лени по утрам, да, что не хочется вставать или не хочется ничего делать, это одна тема, а а если вопрос касался приоритетов, ой, мне бежать на работу, ой, у меня дети, ой, у меня завтраки, ой, у меня муж, то ой, у нас, у всех, у всей команды вот эти пункты тоже есть, поверьте. И мы все ой знаем, как никто другой, все-все-все ой, и в этом и ценность. Не, не звали бы э, к себе практиковать, не имели бы морального права даже вам заявлять о том, что есть нам чему учить, если бы, если бы не, э, не, не, не, до, не достигли определенной уверенности в том, что есть алгоритм, который гарантированно работает всегда. Он основан на законах этической жизни. Еще раз повторюсь, мы, мы все их с вами разберем. И разберем детально, для того, чтобы то, что работает гарантированно, стало для вас простыми инструментами, которые вы применяете и потихоньку начинаете восхищаться, как быстро реализовываются ваши мечты. Сейчас у нас у всех одна самая глобальная и сильная мечта. Это быстрее увидеть мир. Чтобы это случилось и чтобы это ускорилось, в том числе и есть эта программа и этот марафон. Потому что чем больше мы выкосим сорняков войны внутри своих сердец и памяти своих родов, а именно этим мы в ближайший месяц будем заняты родовыми программами и телом, тем быстрее, тем быстрее, друзья, то, что мы называем миром, посетит нашу реальность, нашу реальность, индивидуальную и коллективную. Я вижу, что вы пишете и пятерки, и вопросы тоже, да? И что-то успевала увидеть своим левым, левым глазом? Ага. Так, есть всякие, да, комментарии, даже такие, как я очень не хочу забеременеть. Ну, ну что ж, бывает и так, да. Помню, я в предыдущей нашей годовой программе Крылья, у нас есть уже они на сегодняшний день, обе мамы, третьего ребенка, да, которые... Когда беременность пришла, так, так и говорили, я совершенно не собиралась рожать в третий раз никого. Ну что ж, как мы говорим, располагай, но будь готов ко всему, хотела блеснуть знанием поговорки, но я ее забыла, да, предполагай, что-то там на Бога полагай, но что имею в виду? Мы можем разное всякое планировать, да, о чем то себе мечтать или, или думать, но э, то, что касается детей, это всегда дар, дар с небес и большое счастье, ну, по крайней мере, я так точно к этому так отношусь. Поэтому лишних детей не бывает. И если кто-то, ага, я сказала две участницы, нет, не две, простите, три. Три, у которых э, третий малыш родился а, уже на, на основании 2021 года программы Крыла. Да, человек предполагает, Бог раскололит. Спасибо, Наташ, да. Вы знаете, кто когда э, идет информация насквозь через, через через сердце и коннектится с разумом э, бывают такие ну прямо как рациональные голюны, <laughs> то есть выпадают э, простые простые вроде как для обычных времен понятия из памяти но зато э, льется потоком что-то ценное спасибо что подсказываете спасибо что исправляете спасибо что прощаете ошибки спасибо что вы чувствуете искренность подачи я знаю что вы чувствуете потому что даже когда технические сбои я тебя не начинаю суетно ощущать это говорит о том что в меня никто не бросает дротики из вас на уровне своей критики и меня это радует. Мне сегодня было очень тепло с вами в этом чате. Если у вас есть какие-то вопросы на момент вот этого сейчас, здесь и сейчас, задайте их прямо сейчас. В ближайшие 10 минут я готова на них отвечать. Возможно, технические, возможно, какие-то ваши персональные, возможно обращение к кураторам, что, что бы не возникло сейчас внутри, пожалуйста, задайте, пишите, мы еще побудем несколько минут в формате диалога, и, в принципе, на этом можно эту встречу, открытую встречу сегодняшнего вечера подводить плавно к завершению. Я знаю, что в марафон и в программу, и в сезон пришли некоторые участники нашего открытого чата «Строим новую жизнь», и вдруг у вас возникали какие-то какие вопросы на тему, что будет с чатом, мы его не закрываем. Чат «Строим новую жизнь», он живет сам свою жизнь. И было время, когда в горячей фазе военных действий я практически не выходила из него сутками и постоянно находилась в практике целительной работе и он очень наполнен насыщен знаете вот этой глубиной миротворческих энергий поэтому я очень рекомендую если вы в нем находитесь его не покидайте Практика, которая скомпонована тогда была, я сама сажусь в свою индивидуальную практику периодически по утрам и включаю ролики и звуки, которые были записаны тогда из этого чата, потому что они несут просто невероятную такую торсионную силу и имеют высокую эффективность. То есть я, я все эти алгоритмы знаю. Ну, как на уровне ума, наизусть знаю, но я все равно сажусь и беру вот эту вибрацию группового, группового поля для, ну, своих, для своих личных практик в том числе. Поэтому она остается, это, это территория как живой организм, но, конечно же, с точки зрения внимания и времени, которое мы уделяем работе, мы командой будем в этом пространстве намного меньше отныне вниманием и полностью перемещаемся своим вниманием теперь в сопроводительность программы «Крылья». Я, конечно, уверена, что вы понимаете, что технически по-другому быть просто не может, но периодически я буду заглядывать в чат «Строим новую жизнь» и поддерживать этот костер энергией и также своей, своей практикой. Вот такие у нас, по сути, новости, ответы на ваши вопросы. Да, вижу, что вам помог чат. Спасибо, что делитесь. Спасибо. Если начинать с марафона, потом можно будет продолжить в программе «Весна и крылья». Да, друзья, смотрите, у нас простроена система следующим образом. Вы можете побыть в марафоне и понять для себя в целом, да или нет. Но я хочу вам одно только сказать, что буквально с, с третьей недели или, по-моему, даже со второй недели Участники э, марафона с чистого листа, которые являются уже э, фигурантами сезона весна, они начнут получать лекции. лекции. А получается, что э, все остальные участники, которые просто в марафоне находятся и ну, не идут вместе с нами в сезон весна, они эти лекции ну, не, ну, не будут получать, да? на изучение то есть в этом существенная разница существенное различие сопроводительности марафона потому что по сути марафон с чистого листа он будет длиться весь сезон весна вот как как бы как в параллели и в парале вот вот вот этой параллели участники именно сезона весна они уже будут получать лекции они будут получать практики которые касаются курса крылья поэтому в целом, сейчас ценно определиться с «да» или «нет» ну, в ближайшие две недели, потому что дальше это просто станет немножко невозможным технически и в целом. И в целом потому что по завершению марафона «С чистого листа» буквально там, через несколько недель будет и завершение сезона «Весна», и уже в сезон лета без прохождения сезона «Весна» мы не принимаем, потому что просто энергетически, технически это будут разные, разные уровни личности, разные люди, и не хочется, чтобы кто-то суетно догонял, а это невозможно. Как можно догнать три месяца жизни? это время, на протяжении трех месяцев происходит настолько глубокая проработка себя, трансформация, детокс, детокс тела, детокс личности, детокс сознания, души и мыслей, родовой системы, что ну, это, это два разных человека на, на входе и на выходе, да, на старте и, и по итогу. И в целом уже 29 числа мы встретимся с вами в зум формате, вместе со всеми участниками С сезона весна программы крылья у вас будет отдельный немножко еще дополнительный эфир 29 до да, апреля для того чтобы еще больше углубила вас вот, вот в эту деталистику то есть, есть есть немножко разница и в целом у нас такая традиция сложилась мы на марафоны приглашаем большее количество людей и на протяжении всего года будут марафоны, поэтому вот если у вас э, какие-то свои обстоятельства жизни так складываются, что вы бы хотели двигаться по программе, ну, ну, ну, ну что-то ну, ну, ну не то, не идет и, и всякое бывает, э, приходите на марафоны, которые будут в каждом сезоне, и на все марафоны э, мы рада э, открываем двери всем людям, которые которым резонируем, с которыми согласованы сердцем, которым мы откликаемся, потому что марафоны они в основном только этот марафон с чистого листа трехмесячный, все остальные марафоны они двух, двухнедельные. В каждом сезоне будут в лете, в осени, в зиме будут двухнедельные марафоны. они всегда о, о йоге, о медитации, это просто основа. Основа всех марафонов, поэтому если захотите практиковать таким образом, да, и такую лайтовую себе платформу года, можете подарить вот такой сценарий или алгоритм, или планы. Очень много всяких вариантов, как видите, выбирайте, выбирайте. На тему финансов я очень много раз уже говорила, и звуки, и видео, и тексты. Если вам очень сильно нужно, нащупайте в себе такую территорию, знаете, так, еще большей взрослости, взяв на себя ответственность за неудобные разговоры о деньгах или о раска... рассказы о том, как, как складываться обстоятельства, обращайтесь к нашим кураторам к Наталье Пузенко, персонально можете писать, и в целом очень много мы создали сейчас всяких и, и вариантов, и скидок, и, и, и индивидуальных подходов, и способов рассрочек, и, и просто бессрочные подделали формы оплат, когда да, вот я делала эту заявку в плане разбивки платежей, то есть, ну, настолько в общем-то Максимально уже насколько мы можем, это с точки зрения технических нюансов и энергообменных нюансов себе позволить, мы это сделали и делаем, и будем делать. Поэтому пишите, изъявляйте волю, стучитесь, заявляйте о себе, спрашивайте, предлагайте варианты, мы готовы их в них вникать. Вот. Так, ну что ж, я уже готова завершать. И буду просить вас оставшиеся вопросы, если они у вас появляются, есть и не нашлось на них ответа. Задавайте, пожалуйста, в нашем телеграм-канале. И э, можно даже писать такой тег, да, вопрос куратору или просто решеточка и слово вопрос. Намного легче найти нам да, и всей команде, где вы что спросили. Потому что когда людей много, лента просто утопает в диалогах и нужно ее так пристально администрировать если много раз на ваш вопрос не поступает ответа не поленитесь его повторить мы не ленивые просто бывает действительно что-то реально не заметить или упустить вот ну что ж, дорогие, скажите, пожалуйста, насколько ценным для вас сегодня был этот эфир, несмотря на то, что он не практический, а теоретический, эфир знакомства, эфир эфир просвещения в какой-то степени. По шкале 5, 4, 3, 2, 1, насколько ценным было сегодня ваше это полуторачасовое участие, инвестиции своего времени, жизни, для меня это очень ценно, очень ценно, я вам сразу признаюсь, на все 10, на все 10, а не 5 баллов, потому что это круто, это круто иметь, иметь вот эту возможность входить в форматы диалогов, обогащать друг друга присутствием. Я очень, очень тонко чувствую всегда людей, и вот сейчас я ощущаю просто невероятное поле светлячков. Спасибо вам большое за вашу искренность, за вашу человечность, потому что даже порой бывает такое, что 2-3 человека с очень скептическим настроением приходят в групповое поле, и уже ощущаешь это как утяжеление, да, вот даже в проявлении. Но сегодня я просто... В восторге от, от, от вас, и даже на собрании два дня назад со своей командой, когда мы там разные нюансы обсуждали, я все время повторяла одну и ту же фразу: Но мы-то с вами пока не знаем, какие люди к нам придут, какие люди соберутся, какая группа будет, насколько и чем наполненная, и с чем, и с чем мы столкнемся. Но вот сейчас я вижу, что люди невероятные поле очень сильные и светлые и это большое счастье значит быстро справимся с своими тараканами тенями проблемами и поднимемся тоже быстро быстро на высоту потому что нас там ждут нас там ждут кто ждут наши наши же светлые варианты судеб вот что нас там ждет дорогие Благодарю вас э, за то, что вы так щедро меня осыпаете своими благодарностями. Я -ра раздаю эти благодарности всей своей команде, потому что, несмотря на то, что вы меня видите в экране, да, и я фигурирую как, как лицо и голос, э, но в целом за плечами большая-большая э, дружная команда». Поэтому всем спасибо и команде, и вам с Богом, друзья, до встречи. Всех нам с вами благословений в этом пути. И так с чистого листа обретает старт. Добрый путь, господа, дамы и джентльмены. До встречи. Во благо с Богом. Все будет хорошо замечательно встретимся утром на коврике что вам будет нужно удобная одежда коврик место для практики и немножко времени для того чтобы восхититься собой пока пока до встречи